Всем привет, на связи мистер Фисек, мы продолжаем играть в Warrior and View of the Wisps И, собственно, что мы делали с вами в прошлый раз В прошлый раз мы с вами прошли вот это замечательное испытание на скорость Попытались пройти предыдущее испытание на скорость, вот оно Но, но не судьба Поэтому сегодня мы все-таки, как планировали в прошлый раз, войдем вот в это место Глядишь, поднимемся сначала сюда, посмотрим, что там. Походу, там какая-то дичь будет. Э, сходим, скорее всего, вот сюда вниз, посмотрим, что тут тоже. И потом уже пойдем вот сюда, к хранителю Топей, который все нас ждет и не может дождаться, когда мы придем. наконец-то, сдадим ему зада задание. Нажмите, чтобы воспользоваться по жизни энергии или Y. Или Y, чтобы перенестись. Чё, блин что-то там восполним. У нас, по-моему, и так все было максимально, но... Так, кто нас тут встречать будет сегодня? А, ну, и... Я думал, тут какая-то милота будет. Да, вот только так, походу. у нас ппшки много все пока Плоха. Фу, да кому-то здесь прям на максималках было тяжко я чувствую всего лишь то по жопке надо его пинать но прикольно спасибо мокки так, пробуем. попробую Там еще и закрыто. Огонь. А можем раскачивать? Нет, да. И походу до туда и не допрыгнем. А если один прыжок, второй прыжок. И, да, нажал я как Прекрасно. Где мои супер-пупер крутые штуки, ништяки и все в этом духе? нам тут какой-то новый дичь дадут лично я же думал сейчас мне самому придется это пробивать так дырка есть дырка есть Здесь лучше так сделать просто бесконечный поток какой-то хрени Ай-яй-яй. А чё это мне не дают посмотреть, что там есть? Ой! Бум! Ой-ой-ой! ам. -ой -ой. эм. Я понял. Короче, нужен супер-пупер-способилити, которая будет... Который будет все это дело отражать. Да? Все закрыто, все закрыто. Так, ну и вот походу что нам поможет, да? Поглощаем свет. И тьмы больше нет. Импульс. Вы освоили новое умение. Удерживайте ЛБ возле светильников снарядов или врагов. И прицельте, чтобы совершить прыжок снаряды полетят в другом направлении. ЛБ! Дать пробовать, как это работает. Правление импульса выбрано. И чё? А как выбрать то направление импульса? за нафиг а, -а, а то есть мы прыгаем и чё а я должен был еще подпрыгнуть а? угу. ну да нам нужно на ту стеночку а как это сделать А как это сделать? Я не долетаю. И чё? Просто не долетаю. <смех> Отвезите меня в Гималаи. <смех> О-о-о. Спасибо. Спасибо. Так, теперь мне говорят, убирай-ка ты обратно все это дело. Да понятно. Ну, на самом деле прикольная вещь. А! И больше я не нажал ее. Не цепляет паразитка. Просто не хочет. <звучит> У, -у, У, Ну хоть... Чем, с чем-то я справился. все открываем, открываем, открываем. И это наш нижний столбик. Уф. Ну чё? понеслась? И тут тут какими судьбами. весельчак блин Ну да я наверное пути наверное нифига себе Отлично. Могу, умею, практикую. Какой-то смотрите. Я тоже так могу. Понял-то, да? С кем-то тут собрался воевать. Блин, счет там есть, мне кажется. Вали отсюда. Так, давай сюда. Ой, блин. Короче, вверх надо направлять. за фигня? Давай на меня. А -а -а, вверх. Так, как здесь. Ой-ой-ой. Фрагменты чайки жизни. Вы нашли фрагменты чайки жизни. Пощите еще один. И ваш максимальный запас к пешке увеличится. Спасибо, ребята. Я просто становлюсь толстеньким. Ой, не нравится мне это место. Через сохранение. Ой, не нравится. Паучок тут. Где это? это то выше хпшка. Ну, не хпшка, вы поняли про что я говорю. Ух ты, я прям как знал. В дребезги вы получили новый осколок духов. С ним снаряды, дуги духов раскалываются на снаряды. Поменьше для использования нажмите Прикольная вещь, наверное Урон-то я понизил себе Да, неплохо Я заметил, что это реально работает а, Давайте в дребезги попробуем использовать Ух, йо. Это вообще пушка Получается И что, нас никто не встретит? Я так спокойно уйду. Пипец, конечно. Вот это просто огонь. Я просто неубиваемый какой-то этот... Сейчас. Парниша. Так, а здесь у нас... Да нет, мне другая нужна система М -м -м. система вниз да ну да вах вах вах держись вари так я понял а, тут у нас что тут у нас то ой прям вообще огонь Да, сложно. А. Да. Так, стоямба. Я тут, походу, что-то намутил, да? Ах. Что-то я намотил. Нет, при ля... прилипамба у меня есть. И урон уменьшенный есть. Я шот ja, тебя. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Блин, не дают мне. Не дают. как Так. И. Фрагмент ячейки энергии. Вы нашли фрагменты ячейки энергии, поищите еще один, и ваш максимальный запас энергии увеличится. Ч, я красава, черного. Могу... Тут нам просто не оставляют шанса, постоянно говорят, используя вот эту хрень. Ну нет, хрень, другую. Вы поняли, про какую хрень я говорю я понял вот я вот ты так тут у нас сопля какая-то висит которая походу мы еще не доросли Допустим. Еще себе вкусняшки взял. А, тихий лес, заросшие недра. Фу. Ну че, поехали. Раз такие дела. А там что-то я как-то я вниз не спустился, почему-то. Ну ладно, Фиг с ним как-нибудь. Следующий раз тихий лес нас заждался. Так ведь? Однако так. Папа, он реально тихий лес. Тут нет музыки, а вот она. -в� -в� -в� -в Только не говорите, что мне нужно валить отсюда во нафиг. Опа. Жабик, здравствуйте. Духа моих топях. Выходит, Моки не ошиблись, я хотел верить, но слишком уж много воды утекло Я, Кволок, приветствую тебя в моих топях, дитя Моки говорят, ты ищешь свою подругу-сову, она упала на востоке и далеко отсюда Блин, вроде медленно говорит, а говорит-то вообще ничего Сейчас она в тихом лесу. Прикольно, то есть мы ее по факту, можно сказать, нашли. Совы там больше не живут. Ну что? Наш друг нашел себе домик. Когда-то я ходил туда через тот водоем, но теперь вода грязна и зловонна. Впрочем, есть один способ в роднике, что на западе затихла большая мельница. Если ее запустить, воду снова станут чистыми. Я бы рад пойти с тобой, но я нужен Моки здесь. Впрочем... Пенепресс, что-то... Вот огонек, отплеск древнего света, некогда сиявшего здесь... Пусть его голос станет твоим спутником в этих опасных краях. Я Голос Леса. Последний раз я видел духов очень давно. И давно не покидал эти топи. Но я справлюсь. Роднику нужна наша помощь. Да, вступай к роднику. Научи воду течь, как прежде. Площина Кволока, и нам туда нужно. Их мельница Кволк считает, что если мельница на западе вновь заработает, то болото очистится, его можно будет перейти в него. Ух, ух, ух, ух, ух. Ну чё, у нас тут открылась эта локейшн, поэтому надо ее прям пройти, а как иначе-то. Ну и уже потом туда, походу вот так вот все просто конечно же нет вы нашли новый огонек голос леса максимальный запас жизни счет пополнился хранитель этапе задание выполнил найдите колок и мельница нового запустить запустите мельницу нажмите чтобы посмотреть сегодня задание а, ну давайте с ним поговорим мельница у давно затихла ее жернова неподвижна Ква-ква. Избавь ее от недуга, чтобы вода могла течь, как прежде. Ладно, я все понял, Кволок. А, тут типа есть возможность нырнуть. А. Офигеть. Вот так вот сделаем. Попробуем нырнуть, посмотреть что там. японский след. нас просто скушали там о моки gratuite вода здесь мутная рыбачить нельзя плавать тоже вода плохая В воде нас меняется затихло, потому что вода и не движется Ну давайте смотреть. Ой, я не то нажал. А, то есть тут вообще все плохо. Да чтобы типа я сюда нырнул, посмотрел, что я этот того, да, и пошел обратно. Вот на этот. Да. Полезно. И Ладно, я все понял. О, вон там можно себе вкусняшку взять, правда. Оп. Ну недаром же там плевака будет, да? Все для того, чтобы мы вкусняшку взяли. бум бум. а недра недра недра недра что э -э -э, прикольно прикольно будем знать там вот какая-то фигня понятная висит сопли какие-то там скорее всего опять же вода полезно ее туда забирать поэтому у нас один только путь да и по туда да наверное мы сейчас уже сможем реально пробраться давайте пробовать Все, блин. так Спасибо, спасибо. Есть имею. Так, я понял. Да чтоб тебя прям вообще вот так тонко надо да и какой-то просто вот так вот тонко надо просто капец я Пойти сюда. Ну, капец. А. -а, -а, -а. Да, я понял, что какой-то бред. Везло мне. Так, давай, говори что-то. Ты не Моки, я точно знаю. Моки не лопаухи. Я вообще наблюдательный. На днях вот карту нашел. Я бы отдал ее картографу Люпа, но у него и так полно карт. Лучше отдам другому пернатому. Говорят, он раньше любил карты. Может, ему и это понравится. Ты ведь отнесешь ему карту? Я видел его в родниковых полях. Так, нам дали карту, рисунок. Вы нашли новый предмет для задания. На этой карте изображены пунктирная линия и крестик. Ты мне, я тебе новое побочное задание. Найдите того, кому предназначен рисунок. И пец, конечно. То есть это нужно ходить, всех опрашивать. Ну что, ладно, я готов к такому повороту событий Ага. А дальше-то что? Мне нужно вот эту хрень разбить. Сто процентов. Так что бы Ах ты гадина. Ай-яй-яй-яй-яй. А -а -а, я долго, походу, буду крутить. -то. Не. Да блин ты ж собака. А, -а, -а. Е, -э, бэби. Корлика руда, вы нашли руду, с я помощью искусственной мастер сможет что-нибудь подчинить. Мне всегда про это говорят, но. Какой мастер ничто не хочет не чинить? И это убитка. Так, ладно, я лучше поболтаюсь. так а здесь что у нас здесь что у нас здесь какой-то пипец у нас так, ладно, давайте где-нибудь вот на этом пипце мы с вами и остановимся, чтобы нас не заколбасили и в следующий раз продолжим прохождение данной игрушки. С вами Бофи Сверк, всем огромное спасибо за внимание, и до следующей встречи, всем пока.